Я когда пою, голова начинает болеть. Сейчас коротко ваши вопросики. Ну, вообще, конечно, когда... Вы поете, у вас ну, не должна болеть голова. То есть, от чего она может болеть? Возможно, у вас есть какие-то проблемы с сосудами. Но здесь, конечно, нужно обратиться к врачу. И вот проблема сосудов, врачи ее, честно говоря, не очень умеют решать. Но сосуды это связано с давлением, насколько я знаю. Я, конечно, не врач, но вот насколько вам могу помочь в этом вопросе. да. Всем привет, тут вы подсоединяетесь, супер. Но это проблема давления. То есть у вас либо оно нормальное, и тогда, как правило, не бывает никаких проблем, либо пониженное, повышенное. Да? И, и тут, если у вас пониженное, что врачи вам выпишут? Либо таблеточки, либо скажут там кофеечек, чаечек, ну что-то, то, чтобы повышать давление. Если у вас оно высокое, ну, соответственно, вам будут снижать, приводить к норме. Но это все, понимаете, как бы лечение причин, ой, не причина, а следствий. И нужно заниматься, ну, как бы причинами, то есть Вообще весь организм этим занимаются очень хорошо и качественно нутрициологи, натуропаты. Я с уважением отношусь вообще ко всем врачам и к официальной медицине и к неофициальной. Но по собственному опыту я вижу, что официальная медицина но не всегда справляется на сто процентов с какими-то Моментами. Да? Но мне кажется, это тема вообще отдельного эфира. Я хотела эфир на самом деле такой провести: про здоровье вокалистов. Мне есть в этом плане что рассказать, вот и свои какие-то истории, да, выздоровления. Поэтому, ну, проведем, но, наверное, чуть-чуть попозже мы с вами такой эфир. Да, давление. Ну, вот видите, я как бы не только педагог по вокалу, но еще и народный, и народный целитель.